Oi! Hey, Oi! Hey. Что вам надо? Пуше бежал, а жуль раз. Вдруг, что сделал с тобой каторга? Что с тобой, старина? Я еле узнал тебя. ножки. А вот и ноги. Ты что здесь делаешь, а? Ах. А эти царственные птицы, какие у них гордые шеи, правые, если а, бы не мои о, дела, арна. я охотно бы сам превратился бы в лебедя. Да ныряет, как тюлень. Прекрасно провели здесь. А, ничего сработано. Как топор. Сиди. О -о -о. промок как корень. Другой раз, когда захочешь бриошу, бери с собой пузыри. Вот о -о -о. я раздобыл себе завтрак. О -о -о. Он, кажется, изрядно раскист. Давай попробуем. Ишь хитрый. Гаврош, дай мне маленький кусочек. На, на. Своя книжку про Есть о чем жалеет. Такую дрянь дадут и пяти сантимов. Если бы я помнил, что она у меня в кармане, я бы не прыгнул за тобой в воду. Эту книгу подарил мне отец. Ты знаешь, в эти книги люди по воздуху летают. Покажи, Гаврош, что это? Это отец и сын. Они построили одному королю на острове дворец. и звали Дедал и Икар. Они ему очень понравились, и он заперих высокую башню. Тогда Дедал решил улететь и сделал крылья. И спереди свой вошка, покупки. Ага, но было здорово, жарко. Вошка растаял, и кара упал в море и утонул. Надо было бы сделать крылья жести. И жести. Ой, они собираются лететь в конкрюльках. Тогда бы никакие пузыри не помогли. А отец обещал мне сделать крылья. И когда он вернется с каторги... Да, Боже, я тебе целый мешочек жести попросятся, можно для меня сделать крылья затем маленькие. Тебе-то куда лететь? Я тоже хочу лететь. Говорят, есть такая страна, где никогда не бывает холодно. И хлеб на деревьях растет. Ну да, хлеб на деревьях. На, приви. А то вот фрауны. Фрауны? Все фрауны жулики. А, давай. Да, в другой раз не воронь, а то ведь завтрак проворонишь. <связывая> Отдыхайте пташки? А, ну, лом... ты храбрец. Да, храбрец. А, гаврош? А, мопорна. Пойдем-ка, гаврош. Ты все где-то пропадаешь, а? <связывая> а ты что, соскучился? Я давно разыскиваю тебя, Гаврош, дружочек. В карманах у ну -ну, не твое дело. Ты нам нужен. Арестован Бабе. Мы хотим освободить его от запряжки. Завтра ночью приходи к тюрьме Лафорс. А что я там должен делать? М -м, пустяки. Ты возьмешь веревку и взберешься по тюремной стене. Пустяки на тюремную стену. Ты все упрямился, Гаврош. А я принес тебе новость. Я видел в душе. В душе? Он что-нибудь сказал тебе моим отцам? Да, но я с ним разговариваю. Он боится, чтобы его не узнали. Хорошо. Помогу вам расстречь ББ. Ну где мне найти души? Наверное, у жены. Только торопись. Сегодня из дома горбовы стеряют. Пойдем на зайду. Ах, мы зайдем за тобой, Гаврош. Что происходит? что происходит? Что происходит? Не видишь, что происходит? Давно не был на площадке. Пусти меня, тролль! Пусти. Пусти! Я буду жаловаться. Ну, челисты, давай! Пусти. Я сам. Господин Горбов, пожалуйста. Передайте господин Горбову, чтобы не задерживался. Господин Горбов, господин Горбов, жаль. Господин Горбов, гостевой... Господин. Платой выселим. Остановка за прачкой души. Говорят, она тяжело больна, а теперь заперта. Роман. Жанна, родная моя, только не волнуйся. <свист> беги, беги скорей, Роман. Беги. Это скоро кончится. Я пришлю сестру, а она А и не думай, тебя. беги. Блинного короля откройте. Сломать. Тушей. А? Скатерги прямо в Париж. Да. Взять его. опять Я, Я должен поговорить с ним. Устройки им представление. Я знаю, ребят, мужа вещь врага. Налаживай свою батарею, это? Сегодня здесь ничего не подстрелишь. Я это вижу, Марсель. Сегодня я играю даром. Сколько у тебя детей? Вот это ловко. Надейся и жди. Мои предсказания щедры, но сам я ночую под куполом неба. Ну что ж, какому дворце места хватит для нас? Тебе надо. Что? Что тебе здесь надо? Мне необходимо повидать человека, которого сюда привели. Повидать в душе? Да, в Попробуй его теперь повидать. Да, вряд ли он скоро отсюда вылезет. Ты так да. думаешь? Чего вы стучите? Купайте отсюда. Вы здесь больше не живете. Мать ваша умерла. вас отправили в тюрьму. Шиш, куда им деваться? Целой толпой эти люди шли за город. Они роют там ямы. мы, прячем эти норы своих детей. Я мою семью все скажу. Наши дети отданы улицы. Мне хотелось кричать, выряжане! Ведь это вы в 30-м году завоевали свободу. Народ легко увлекается, но также легко и остывает. Это говоришь ты. горы? Так дальше не может. Пора, братцы, за оружие! Париж готов восстать! Народ запуган кровавыми расправами! Не ошибаешься, Богарель. Народ, совершивший революцию, страха. И такой народ победит, Багарель. А за что рад? Есть комитет. Что нового? Друзья, час мужественных решений настал. Комитет постановил призвать к восстанию. А, а, а, бассейн! А, бассейн. А, бассейн. <рекласс> а если народ не пойдет? Не пойдет народ? Народ, который изнемогает под временем налоговой нищеты? Простой рассказ о жизни нашего народа леденит сердца. Во Франции 360 тысяч хижин лишены дневного света из-за варварского налога на окна. Есть крестьяне, которые пекут хлеб раз в 6 месяцев. Они разрубают этот хлеб зимой топором и размачивают его сутками в воде, чтобы его можно было есть. Народ готов к борьбе. Да здравствует народ! Здравствуйте, народ! Здравствуйте, народ. Здравствуйте, народ. Здравствуйте, народ. в Спокойствие. И один из нас не должен быть из строя. Расходитесь по районам и будьте готовы по первому зову взяться за оружие. Я берусь доставить оружие. На Манматре есть оружейный склад, там свои люди. Очень хорошо, Павел. действуйте. Я поговорю с каменщиками Менской заставы. Мадленко. Жак, отпечатает сегодня же ночь. Передай модель. На мне где спать. Только-то! Парж со мной, мелюзга! Вы сегодня обедали, ребят? Нет, сударь, мы ничего не ели с утра. Разве у вас нет ни отца, ни матери? Мы жили в доме Горбо. В доме Горбо? Не идете ли вы души? Да, сударь. Вот тут история. Ну ладно, малыши, сейчас у вас будет ужин. Пошли за мной. Ну ты, чего пришел? Здесь мне подают. Ну? Убери свои грязные лапы. Я хочу хлеба. Отойди, отойди. <сíck> <сíck> <сíck> Эй, картон! на все деньги хлеба. За деньги? Пожалуйста. Давайте что такое? Давайте нам белого хлеба, лучшего белого хлеба. Я угощаю. Настрой город. Прежде на три части. Пожалуйста. За деньги хоть на шесть частей. Лопайте, ребятки. Пошли, пошли. Я yeah, боюсь. Желаяшь, но нет, это памятник. Крабкот, я расположился в его брюхе, не спросясь с правом. Правда, я еще не успел нанять швейцар, придется самому открыть дверь. Все, мы сейчас зажжем канделяброй. Ну, поливайте, Здесь и для вас хватит места. А что там? Там у меня гостиная, здесь спальня. Эль, можете ложиться и дрыхнуть до утра. Я боюсь. Если я здесь, тебе нечего бояться. На, вот, держись за мою руку. Ладно, больше не буду. Спи, спи. Сударь, сюда. Чего тебе? А что это такое? Крысы. Сударь, а что такое крысы? Это такие мыши. Сударь, а почему у вас нет кошки? У не меня была кошка, только ее съели. А кто ее съел? Крысы. Мыши? Ну да, крысы. Сударь, а нас не съедят сегодня мыши? Не бойся, малыш, за одну ночь крысы тебя не съедят. А завтра утром я приведу тебе отца. Ну, спи. Кораблица не пустим спасать Бобель. Нам бы только застать Гавроша. Спаси душе. Тогда я помогу тебе. вот. Может быть, нам спасти всю тюрьму. С нас хватит и своих. В таком случае я не советую тебе одевать свою новую шляпу. Что? Тебе самому придется лезть на тюремную стену. Чего ты с ним? За? Вот как. Мы возьмем на В. У него шляпа постарше моей. Пошли на А, гаврош, гаврош, зачем нам ссорить, ну хорошо, мы дадим тебе туши, а ты нам бабы, а, да. мы пойдем за тобой. себя, Моих детей? Горбо выбросил их из квартиры. Послушай. Почему не бежал с тобой мой отец? Твой отец не вернется с каторгиной мальчик. Он погиб за свободу. Погиб? Значит, я никогда не увижу его. Ужайся, Гомбо. Ну Вещи. Ребятки! Подходите к памятнику. Коврош, ты здесь? Коврош, кто это у тебя здесь хозяйничал? А? Фрауны? Ты что, умывался? Еще что выдумал? Спрось. Вот что, я решил поджечь дом Горбо. Пусть он тоже поспит под забором. Но в этом не поможешь. Отжечь? А как же ты его вот подожжешь? Купень керосина. А деньги? Пустяки. Завтра на площади пряничная ямарка. Пошли. Чтобы раздобыть деньги, пусть займется каждый, чем сможет. М -м -м. Пошли. Ты знаешь детей Туше? Конечно. Хотел бы я знать, куда их запрятали фараоны. Мадлен! Какое прекрасное утро, Жак! День будет еще лучше, Мадлен. И приходи на Монмартр. Мальчик, мальчик, помоги мне перейти улицу. Ты видишь этого человека? Веди меня за ним. Ну? Да. Пусти! Ты что? С тобой фараон. Давай сюда. Здесь еще ни один вор не попадался. Ты что, хотел что-нибудь свистнуть? Я не вор. Не вор. Если не вор, через за тобой гоняется полиция. А ты думаешь, полиция гоняется только за ворами? А -а -а. Послушай-ка. Встречал ли ты среди гоменов мальчика по имени Гаврош Веларьи? Гаврош? Да. Встречал? Это хороший мало. Да? А зачем он тебе понадобился? Видишь ли, отец этого мальчика погиб на каторге. Я не хотел бы, чтобы его сын стал вором. Что с тобой? Что? Ладно, я бы с ним об этом. Пошел. Послушай, не можешь ли ты передать от меня Гаврошу вот эти деньги? Не надо. Я сам могу заработать. Ты? Вот он что. Весенние фиалки! Фиалки! Весенние Ах, фиалки! Сюда! Сюда, что пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, фиалки сегодня. Здравствуй, Мадлен. Здравствуй, дедушка. Здравствуй, чем пахнут сегодня фиалки, Матлен? Орохом. О, славно да. Весенние фиалки! фиалки. Идите все с Ну, колбуй мне ну, не, не Семь. Семь. Что что Идай, дай Что тут? Хорошо, что какими да фиалками Валерим. ты деньги. Да, что ну, колбуй а еще в Пойдем? Возможность увидеть последние лучшего пакира Востока и Запада. Завощение лягушки стола и обратно и обратно в кроликах. Таинственное исчезновение живой женщины в плане, Невероятная жуткая игра с огорем и пакелами.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 Алькидол, Алькидол, добрый на губе охотится в полях, Но на него, специальный страх. Не реви, не реви, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Ребятки! Ребятки, наконец-то я нашел бы! Как мои малыши! Сюда. Пусти! Сюда. Это мои дети, я их привез с тобой в корморку. это дети душа! Они, они не оба я знаю! Я знаю, я знаю, я знаю их! Ири, тебе говорят! Вы, вы же я Не ори. Я могу подтвердить, это дети Душе, я их знаю! Что вы, господин полицей? полиции выкуп 50 франков. Эй, по сторонам! Кричать не разрешаю! Сегодняшним числом закон обрания запрещает! Ну, карапузики, сегодня будете ночевать у сестры от вас. Отведи их на улице революбовщик. А господин Горбов переночует день под забором. Ого, Свобода слова и письмо отныне не разрешено! Кто издал такой закон? Кто нам может запретить? Всем запрещено! Вы спрашиваете, кто издал закон? Вот он! Король! Зачем творить, что это войско? Три года, государь, как нашим жестким словом, мы, гибельный подкоп, под ваш подводим трон. Быть может, встанут вновь терепые, как мор, те люди, в чьих сердцах страдания и позор. Правильно, И свой оттитул ваш, не признанный ни кем, корзину скатится от а правовлен генера. Смотрите, чем развлекают король! Парижане! А, и тащите на баррикадку. Гастон, надо достать жаровню. Ролан, давай-ка сюда оружие, скорей. А Крубе все нет? Ну, разве ты не знаешь, Крубе? Он будет рыскать по Парижу, пока не набьет свою тележку оружием доверху. Господь, возьми своих каменщиков и укрепи не из ладно? Каменщики Менской заставы, за мной. Сыграй на месте. Стой! Стой, идет? Стой, погоди. И вы, любители музыки, кому не хватает инструментов, идите получать. Это пруве. А, наконец. -то. Ну, крошка, слезай, Ну, живо разбирайтесь. Молодец, сырена. А ну? Теперь гости могут являться. На этих инструментах мы сыграем им хороший тут. О -о -о. А это что такое? Оружие. Я прихватил его в одном музее. Лишнее оружие никогда не помешает. Вот, ведь самого Карла Великого. Охотный веревь, ты вылитый, Карл Великий. <свят> <свят> вот это хорошо. Я чертовски проголодался. Чем там у тебя суп подлез? Стой! Ты куда бежишь? Ты разве не знаешь, что здесь нельзя ходить? Ты куда бежала? Нет. Я думала, бабушке опоздала. К бабушке опоздала? грабит винную лавку. О, где? Кто грабит? Вон там за углом. Бежим. К бабушке опоздала? Да. А, -а, -а цветочница. Да, цветочница. Недурная встреча для начала. Гвардейцы сюда! Куда? сюда керосин. Смотри, не облей между сейчас мы устроим из этого дома факел. А господин Горбо переначит день под забором. Комрош, коврош. Не вздумай раскладывать огня вдоль фасада. Гюльмеры и Бабе хотят поработать здесь в роли пожарных. Они будут таскать вещи из огня. Тебе понятно? Те, что по цене. Я разложу огонь здесь, иначе дом не сгорит. Но но. Ты ведь сам знаешь, чем это пахнет, если гюлюмеры-бабы пробудут здесь зря. А, -а, а валютки. Дурак, неужели ты думаешь, что твоих щепок загорится этот дом? Давай, Чего? Кто? Куда? Ну, Гаврош. Мадлен. Что? Гаврош, мне необходимо пробраться на улицу Сан-Марти. Меня узнал буржуа. Я шла с запиской от Туше. Туше? Где? Разве ты не знаешь? В Париже восстание. На улице строят баррикады. Как мне выбраться отсюда? Гаврош, дружочек. Ты что медлишь? Тебе мешает эта дама? Мы можем убрать ее. Не суй нос в чужие Дорог. горшки. На улицах строят баррикады. Ну, начинай. Сегодня иллюминации не состоится. Вот ты как заговорил. Кто струсил? Для своего фейверка сам доставай и свечи. А? <как> не уйдешь. Уши! Усти! Ну, попадись, ти. Ну, Глен, тебе здесь не пройти. Я отнесу твою записку. Ты? Хорошо. Только смотри, смотри, Что, сомневается. Оп, Прячь получше. Ладно. Хе -хе. Передай ту шеф, записку понес Гаврош, сын каменщика Виларге. Насоль Ходит короли, а не дон, а не день ходят короли. Король наш добрый договор, забыл надеть. Эй. Эй, неплохая тележка, она может пригодиться для баррикады. Эй, мобилизованная ну, труха, и, видно, пился со страха. Индир тоже пригодится. Стой! Ой. Ты куда бежишь? Стальной мальчишка. Сударь, я вас еще ни разу не обругал. Что вы меня оскорбляете? Я тебя спрашиваю, ты куда бежишь? Не гоняй! Mm. Стой! Виноват. Чего вы хотите? Очень немного, сударь. У меня здесь за углом магазин церковной утвари. Ведь если дело пойдет так дальше, так у меня не останется ни одного покупателя. Я все же не понимаю, чего вы хотите. Не будете ли вы так любезны, сударь, пойти убивать друг друга, виноват, немного подальше? У меня из-за вас остановилась вся торговля, мне же ведь нужно платить налоги, но виноват. Не лучше ли вам будет перенести вашу баррикаду, ну, хотя бы сюда? На площадь ратуши. Виноват, Конечно, нет, на, на площадь. Нет, вы уж разрешите нам остаться здесь. Может быть, вам могли бы пригодиться церковные купели? Они сделаны из превосходного свинца. Свинец? Да тащите же сюда вашу купель. Виноват. Мы вам заплатим. Через четверть часа они будут у вас. Вот давайте же. Душари. Приказываю разойтись! Останется за вами. Не забудьте, что я был вашим поставщиком. Не забудем, не забудем. Господин генерал, донесение. Орудие готово? Так точно. Открывайте огонь. Слушаю. Начать. Огонь! Живо! Артиллерия! По улицам болят мерзавцы! Пушки, а ну-ка, ища! Слушаю! Огонь! особняка горбо пушку. Через час от баррикады могут остаться одни щепки. У нас есть только один выход. Несколько человек, переодевшись в форму национальных гвардейцев, должны пробраться во двор особняка горбо и взорвать эту пушку. С вами пойдет туша. Здесь все, что нужно для троих. Кто из вас согласен? Меня пошли, я пойду, я, У нас только три мундира, одному из вас придется остаться. Ты мог бы остаться, Прувель. У тебя жена и трое детей. Пусть останется Марсель, у него не меньше. Вы что, с ума сошли, ребята? На войне нечего вести счет с семьям, на войне надо воевать. Назначьте сами, к кому идти. Миров! Вот! Здравствуй, приятель! А, я привел тебе Гавроша. А ты думаешь, я не узнал тебя тогда? А когда я шел сюда, я знал, что ты здесь. Я принес ответ с баррикады самому марти Молодец! Стаб приказывает удержать баррикаду во что бы то ни стало. Через несколько часов нам пришлют подкрепление. Ура! Что касается патронов, то их надо беречь. На дело, друзья! Вой готовьтесь! Душа! Душа! Говорит, душа! Как хорошо! Ты. Я так хотел тебя видеть! Ну как мои ребятишки? Фу. Я устроил их, как ты просил. Я отвел их на улицу Ревали. К твоей сестре, к тетке. Ну, спасибо, приятно. О, смотри, фараон. Кто вы такой? Шавер? Ворован! Стоп! Ворован где? Сейчас же выкладывай все, что у тебя есть. Полицейский. Он составил полицейское донесение о расположении нашей баррикады. У него отмечены незащищенные ворота, которые он охотно открыл бы для господа. Не вышло! А, а ну! Дай-ка Дай Дай я с ним поговорю! Не вышло! А -а -а. Мы расстреляем его. Последним патроном, если нам придется покинуть баррикадок. Но если мы победим, его будет судить революционный трибунал. Правильно говорит? Старая пословица говорит, если ты вынимаешь разбойника из петли, Берегись, чтобы он не накинул веревку на твою шею. Стало быть, этой веревкой надо связать ему руки. Давайте, давай давай, давай. давай. Шикант, оставляю вам, а дудку беру себе. Приготовиться к бою. Бегите, патроны. Это последние. Берите. Повторюсь, что... штук. Больно стоять у ворот. Хаш ты уйдешь, дорого. Стой, баррикад! Далеко сюда! Отказника! Далеко Вперед, Марсель. Не сможешь пройти, постарайся сюда! That'll Документ я вам сейчас. Нет, за... забрать его! А чем я его! Зачем забирать? Подождите! Меня тут знает, почему он уходит? А тебе знает! А тебе тебе знает! А ты его знаешь? Нет, не знаю! Забыл, забыл. Что ты забрал? Чего вы говоришь? Взять его! Ты... Взять! <говоришь> да? А, королевская пушка взлетела на воду! Молодец! Молодец! Когда у меня был вора. Нам шею. Патроны. У нас будут патроны. Много-много. Я их достану.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 trono